известный журналист, политический консультант и победитель интеллектуальных телеигр. 4 апреля он приехал в Казань, чтобы пообщаться со студентами Татарстана через игру «Что, где, когда». Признанный гений ответил на вопросы интеллектуальной игры, но наша съемочная группа подготовила такие вопросы, на которые сам Вассерман затруднился ответить. Что значит для вас красота? Вы знаете, я даже не могу на этот вопрос ответить. Ну, то есть, когда что-нибудь вижу, я могу, как правило, Быстро решить, красиво это для меня или нет. Но именно решить каждый раз заново. А Какого-то готового списка признаков красоты у меня нет. За таким списком надо обращаться, разве что к Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Он рассмотрел этот вопрос в своей диссертации эстетические отношения искусства к действительности, и к Ивану Антоновичу Ефремову, который в нескольких своих книгах и рассказах рассмотрел, как и полагает биологу, вопрос о биологических истоках красоты. Анатолий Вассерман побывал в студии студенческого канала КФУ «Универсмотри» и даже снялся в программе «Экономикс». Также он провел лекцию, где рассказывал о политической ситуации в России через 50 лет. Мы не отстали от темы и узнали прогнозы Вассермана на будущее молодежи. Какова молодежь России сейчас? Какой она будет через 50 лет? Естественно, через 50 лет молодежь изменится, Сколько изменится и весь мир. Как именно изменится, предсказать пока трудно, но надеюсь, что поскольку весь мир к тому времени будет намного более коллективистским, чем сейчас, когда его искусственно пытаются раскалывать на людей, не способных помогать друг другу и оказывающихся один на один с крупными корпорациями, то, наверное, и молодежь тоже будет значительно более коллективистской, чем сейчас. Ну а как я смотрю на нынешнюю молодежь? Нынешняя молодежь любит роскошь, имеет плохие манеры, презирает авторитеты, сказал Сократ. Как видите, за прошедшие два с половиной тысячелетия Ничего не изменилось. И так же, как тогда, так и сейчас нынешняя молодежь всегда э, хуже, чем надеется старшее поколение. И всегда с годами оказывается лучше, чем ожидает старшее поколение. Думаю, что и эта молодежь... Э, превзойдет мои ожидания. Мы не упустили возможности задать самый популярный вопрос Васармана. Сколько весит ваша жилетка? Зачем вам столько предметов носить с собой? Сейчас мой жилет весит примерно 7 кило. А ношу я много всякого, потому что при моей кочевой жизни очень многое может понадобиться совершенно неожиданно и очень срочно. Я ношу с собой даже инструмент для спасения попавших в автомобильные аварии, хотя он мне, по счастью, еще ни разу не понадобился и очень надеюсь, что никогда не понадобится, но я рассудил, что лучше все-таки, чтобы он у меня был и не понадобился, чем чтобы я хоть раз пожалел о том, что его у меня не оказалось, но в обычное время и можно просто хлеб порезать. Это было эксклюзивное интервью Анатолия Васермана. Подробный сюжет смотрите завтра на канале Универ Смотрим. Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Роман Самарин, Универньюз.